Я проходил обследование в других клиниках, то есть вообще сама технология Смайла меня заинтересовала тем, что в интернете я прочитал, что она делается на тонкой роговице, то есть это в моем случае, то есть при рождении у меня один глаз левый 480 микрон, другой 490, а в других клиниках, в том числе в Москве, в Екатеринбурге, в которых я проходил обследование, мне отказали по причине тонкой роговицы. То есть, ну, в прошествии некоторого времени я посмотрел в интернете и наткнулся буквально случайно на клинику доктора Шиловой. И меня заинтересовала новая технология SMILE, которая именно, то есть, выполняется, то есть операция на притон роговицы. Обратившись в клинику, прошел обследование, мне сказали, что по моим параметрам я подхожу, буквально через месяц я приехал к назначенному времени. Мне сделали операцию, и теперь прошли сутки, я все вижу, отличное зрение, все хорошо, возвращаюсь домой, мне очень все понравилось.